Ольга Карагодская, наш специалист по реабилитации, вам слово. Да, здравствуйте. Татьяна, да, спасибо. Меня уже представила, да, зовут меня Ольга Карагодская. Я являюсь методистом учебной физкультуры и специалистом по реабилитации, работаю в медико-социальной реабилитации. Домашние вызовы, вызовы на дом и являюсь сотрудником э, Центра памяти и здоровья. Веду занятия с пациентами в онлайн, э, провожу занятия по суставной гимнастике, по пилатесу и участвовала э, э, да, тоже э, в, в дневном центре лоскутки, проводила занятия э, и э, провожу занятия с родственниками э, наших подопечных. Сегодня значит, тема нашего занятия – это поддержание двигательной активности. Тема нашей лекции в пожилом возрасте и старше. Значение сохранения двигательной активности, разнообразие физических упражнений, тренировка вестибулярного аппарата, сохранение устойчивого равновесия, профилактика, риска падения. Значит, Двигательная активность – это один из ведущих компонентов здорового образа жизни. И от двигательного режима в значительной степени зависит, уровень здоровья в целом, всех его составляющих. Не случайно пищей для жизни назвал Гиппократ двигательную активность, а Плутарх назвал двигательную активность кладовое здоровье. Главный источник укрепления и развития здоровья человека, его жизненных ресурсов – это систематическая физическая активность в течение всей жизни. Систематическая физическая тренировка компенсирует двигательную недостаточность, удовлетворяет естественную потребность человека в двигательной активности и способствует укреплению здоровья. Деятельность различных органов и систем организма находится в прямой зависимости от двигательной активности. Двигательная активность – это ведущий фактор развития, и совершенствование организма, повышение его жизнеспособности. Длительное ограничение двигательной активности, гиподинамия – это опасный антифизиологический фактор, который приводит к ранней нетрудоспособности и к увяданию организма. Физические упражнения благотворно влияют на становление и развитие всех функций центральной нервной системы, силу и подвижность, и уравновешенность нервных процессов. Фридрих фон Шиллер, да, цитата: "Тело создается разумом". а Шопенгауэр: "Игнорировать свое тело в пользу других радостей жизни величайшая из ошибок". Двигательная активность это сумма движений, которые выполняется человеком в процессе жизнедеятельности. Физиология анализирует двигательную активность в показателях метаболизма. При помощи таких параметров, как потребление кислорода, метаболическая энергия, метаболическая мощность или метаболический эквивалент. Это соотношение между энерготратами, связанными с двигательными активностями и энерготратами в состоянии покоя. Значит, метаболизм да, – это совокупность всех химических реакций, которые протекают в, во внутренней среде организма. Метаболизм в основном протекает в клетках и составляет тысячи разнообразных реакций. Большинство реакций метаболизма можно разделить на два типа – это реакция расщепления, катаболизм и реакция синтеза, анаболизм. Степень двигательной активности можно поделить на три группы. Легкая степень двигательной активности – это такие занятия человека, которые вызывают дополнительные затраты в пределах двух-трех метаболических единиц. Это, не, это спокойная работа по дому, несложная, навыки приготовления пищи, мытье посуды, уборка жилья, стирка белья, покупка в магазине, работа за компьютером, пешие прогулки, утренняя зарядка и физическое упражнение, которое не требует да, длительной физической нагрузки. 2-3 метаболических единицы – это работа в малой а, степени интенсивности. А, здесь идет еще способность обслуживать себя, да, пройти пару кварталов обычным шагом с небольшой скоростью. Легкая степень интенсивности подразумевает а, 2-4 метаболических единицы, умеренная степень двигательной активности – 5-6 метаболических единиц. Высокая степень двигательной активности 7-9 7,9 метаболического эквивалента. Высокая максимальная степень физической активности более 10 единиц метаболического эквивалента. И максимальная тоже более 10 единиц метаболического эквивалента. Умеренная степень метаболический эквивалент в районе 4-6 энергозатрат подразумевает мытье пола, работу с пылесосом, небольшие ремонтные работы в доме, катание на лыжах, ходьба и высокая двигательная активность, 7-9 метаболических единиц выше, включает в себя быструю ходьбу, циклические виды физических упражнений в виде плавания, гребли, хоккей на льду. Прыжки через скакалку, занятия на велотренажере в среднем темпе, езда на велосипеде, лыжах и коньках. Ну и также к высокой двигательной активности да, в метаболических эквивалентах относятся такие работы, как работа плотника, каменщика, шахтера, массажиста и спортсмена-профессионала. То есть это достаточно уже высокий уровень энергозатрат. Двигательная активность – это один из ведущих компонентов здорового образа жизни, да, и в значительной степени от двигательной активности зависит уровень здоровья в целом и всех его составляющих. Движение – это жизнь. И самый действенный стимулятор всех физиологических функций. Двигательная активность замедляет процессы старения и повышает качество жизни. Что же включает в себя понятие двигательной активности? Повседневная активность человека, которая включает в себя уход, да, гигиенические процедуры, досуг. И продуктивную деятельность. Профессиональная деятельность, имеется в виду да, труд, например, массажиста, который требует энергозатрат в метаболическом эквиваленте порядка более 10, или труд офисного работника, который требует 1-4 затрат по метаболическому эквиваленту. Профессиональная деятельность да, тоже играет большую роль в двигательной активности. И физические упражнения. Значение двигательной активности, поддержание двигательной активности и значение для процессов жизнедеятельности. Ну, Во-первых, двигательная активность поддерживает оптимальное соотношение процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга является благодаря аферентной импульсации с проприорецепторов мышц. Улучшает кровоснабжение коры головного мозга и сократительную способность миокарда. Улучшает коронарный кровоток за счет раскрытия резервных капилляров. Улучшается легочная вентиляция и интенсивность газообмена в легких. А, двигательная активность да, стимулирует сокращение гладкомышечной мускулатуры желудочно-кишечного тракта, улучшается перистальтика кишечника, а, стимулирует обменные процессы, трофическая функция, а, плюс а, значит, предусматривает а, накопление... А, жировой ткани снижается уровень излишков, предупреждает накопление излишков жировой ткани, соответственно, снижается уровень липидов и снижается отложение холестерина на стенках сосудов. Активирует эндокринную систему, укрепляет мышцы, связочный аппарат и сохраняет подвижность суставов. То есть снижается явление остеопороза, да, остеопороза как системного заболевания скелета, которое характеризуется снижением плотности костной ткани и увеличением ее хрупкости и учащением рисков переломов, это определение, которое дает нам Всемирная организация здравоохранения. Увеличиваются адаптационные возможности человека, улучшается эмоциональное состояние пожилого человека и упражнение, да, двигательная активность дает э, ощущение бодрости и жизнерадостности. Э, значит, Возрастные группы, которые приняты Всемирной организацией здравоохранения. Э, зрелый возраст э, до 34 лет женщины, мужчины до 39 лет. Пожилой возраст, люди 65 лет и старше, пожилой возраст, и в каждом возрасте да, нам необходима обязательно двигательная активность. Какие же существуют рекомендации Всемирной организации здравоохранения по двигательной активности? Для пожилых людей 65 лет и старше. Физическая активность предполагает оздоровительные упражнения или занятия в период досуга, подвижные виды активности, например, велосипед или пешие прогулки, профессиональная деятельность, если человек продолжает работать, домашние дела, игры, состязания, спортивные или плановые занятия в рамках ежедневной деятельности семьи и общества. Рекомендации ВОЗ. Не менее 150 минут в неделю занятия аэробикой средней интенсивности. Не менее 75 минут в неделю занятия аэробикой высокой интенсивности. Каждое занятие аэробной нагрузкой должно продолжаться не менее 10 минут. Люди с проблемами суставов должны выполнять упражнения на равновесие, предотвращающие риск падений. Три или более дней в неделю. Силовым упражнением, где задействованы основные группы мышц, следует посещать два или более дней в неделю. Если пожилые люди по состоянию своего здоровья не могут выполнять рекомендуемый объем физической активности, то они должны заниматься физическими упражнениями а, с учетом своих физических возможностей и состояния здоровья. То есть составляется, соответственно, индивидуальная программа реабилитации для пожилых людей, да, которые не могут выполнять требуемый объем двигательной активности по да, вот рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Значит, пожилой возраст у нас для женщин 55-74 года, для мужчин 60-74 года по всемирной, да, по организации ВОЗ, старческий возраст от 75 до 89 лет и долгожители 90 лет и старше. Значит, на что же должны быть направлены физические упражнения? Ну, в первую очередь, это тренировка. Аэробной выносливости, то есть кардио, тренировка кардиореспираторной системы, сердечно-сосудистой системы. Вот о чем мы говорили да, по э, занятиям аэробными нагрузками в неделю, 150 минут в неделю, занятия средней интенсивности и не менее 75 минут в неделю по рекомендациям занятия аэробными нагрузками высокой интенсивности. Силовая тренировка, значит, люди с проблемами суставов должны да, тоже выполнять упражнения и на опорную функцию. Упражнения для развития равновесия и мобильности, люди с проблемами суставов должны выполнять упражнения на равновесие, которые предотвращают риск падений три или более дней в неделю. Тренировка аэробной выносливости улучшает работу сердечно-сосудистой системы, улучшает работу дыхательной системы, стимулирует обменные процессы и увеличивает энергозатраты организма. Тренировка аэробной выносливости – это значит, вариант интервальной тренировки, то есть чередование нагрузки и восстановление, либо чередование нагрузок различной интенсивности. И непрерывная тренировка 6 минут и более. Непрерывные двигательные активности при постоянной субмаксимальной нагрузке то есть нагрузке субмаксимальной мощности. Объективные показатели, которые важны при занятиях на аэробную выносливость. Во-первых, это есть значит, разные виды контроля, есть этапный контроль за выполнением да, нагрузки и есть текущий контроль который проводится на всех во время всего занятия это показатели артериального давления который измеряется до начала занятий и при окончании занятия. Частота сердечных сокращений, которая выполняется, выполняется, делается кривая нагрузки и замеры по частоте сердечных сокращений во время занятия при моторной плотности где-то в районе 45 минут, выполняем в 4-5 замеров. И частота дыхания, частота дыхания, которая тоже... Измеряется за минуту, до начала занятий, а, при основной части занятия и в заключительной части занятия. Какие субъективные показатели, на которые мы просим обратить внимание наших а, подопечных, а, это если... Появляется одышка, да, то есть частота дыхания, то есть человеку становится да, труднее дышать, а одышка, частота дыхания больше 20 ударов в одну минуту. Есть шкала субъективной оценки одышки, которая называется шкала Борга, по которой мы тоже проводим... Опрос для того, чтобы понять в процессе занятий, какую нагрузку испытывает наш подопечный. Значит, шкала, модифицированная шкала Борга от, от 0 до 10, при этом 0 это никакой одышки, 1 это очень незначительная одышка, 3, 2 незначительные 3 умеренные 4 довольно тяжелая, 5 и 6 тяжелая, 7 и 8 очень тяжелая. 9 очень-очень тяжелые, 10 максимальные. Таким да, заниматься невозможно. И субъективная модифицированная шкала Борга, которая позволяет оценить... По описанию нагрузки тоже состояние пациента от 6 баллов принято до 20 баллов, где 6 это нет вообще, да, то есть человек как бы ну, не чувствует нагрузку. 7 баллов очень-очень слабая нагрузка, очень-очень легкая, 8-9 очень легкая, 11 довольно слабая, легкая, 13 нам немного сильнее, умеренная, 15 выраженная, достаточно тяжелая, 17 это очень сильная нагрузка, тяжелая нагрузка, 19 очень-очень сильная, очень тяжелая, 20 очень-очень тяжелая, почти максимальная. То есть субъективную оценку. Мы тоже проводим во время занятий по физическим упражнениям. Еще показатели, субъективные показатели нагрузки это потливость, слабость, головокружение, изменение цвета кожных покровов боли и так далее. Да, то, есть, то есть подопечный а, просим о том, что если какое-то изменение состояния возникло во время занятий, то обязательно да, об этом а, необходимо да, нам а, сообщить. А, продолжительность нагрузки по а, тренировке аэробной выносливости а, обычно до да, порядка 30 минут и кратность не менее трех раз в неделю. Интенсивность нагрузки по шкале Борга для ослабленных 9-11 баллов и для активных пациентов ну, в районе 13-14, в районе 6-7 баллов. Увеличение нагрузки. Начинаем мы 3-5 минут. Начинаем да, работать на кардиореспираторную систему, на улучшение аэробной выносливости и далее да, до 10 минут. И в процессе занятия мы сначала увеличиваем продолжительность нагрузки, а затем ее постепенно уже увеличиваем интенсивность нагрузки. Значит, силовая да, тренировка нужна для укрепления опорно-двигательного аппарата, для профилактики развития остеопороза, увеличения силы мышц и увеличения, соответственно, энергозатрат организма. В процессе да, силовой тренировки можно Пользоваться бытовыми предметами, например, во время своих занятий, да, я провожу занятия, и пациент у меня готовят бутылочки с водой, либо пакеты с крупой, ну, можно использовать, да, утяжелительные небольших весов, эластичные ленты, резиновые спандеры. И специальные тренажеры, но это, естественно, не в условиях домашних. Если в домашних условиях, то на индивидуальных занятиях, если тренажеры, например, да, или эллипсоидные тренажеры, или кардиодорожка да, имеются у пациентов или степера. Значит, силовая тренировка, интенсивность тренировки здесь учитывается, величина силовой нагрузки строго индивидуально, и темп выполнения медленный, количество повторений 8-10, и далее мы их постепенно увеличиваем, кратность 2-3 раза в неделю. И мы в процессе силовой тренировки да, работаем на односуставные и многосуставные упражнения. Тоже постепенно увеличивая от простого к сложному и от значит, малых мышечных групп да, к крупным мышечным группам. Значит, силовая тренировка ⁇ это изотонические упражнения, то есть упражнения, где изменяется длина мышцы. То есть создается одинаковое напряжение в мышцах, но длина мышц изменяется. Может быть, изотонические упражнения с концентрическим сокращением, мышечные волокны сухожилия укорачиваются, или с эксцентрическим сокращением, когда мышечные волокны сухожилия удлиняются изометрические упражнения приложение силы в данном случае не сопровождается изменением длинной мышцы ну вот например мы просим да, поднять руку напрячь мышцы передней поверхности плеча и удержать руку в данном положении либо когда у нас пациент находится в в инобилизации да, гипсовый гипс наложен на область бедра и на область голени, да, то в этом случае мы просим, во-первых, да, напрягать мышцу. Без естественного движения, да, просто до максимума до 7 секунд, да, напряжение и расслабление. Но ну, начинаем мы где-то от 3 секунд, да, изометрическое упражнение. Динамическое равновесие. Динамическое равновесие. динамическом равновесии у нас... Во-первых, участвует да, сенсорная система, сенсорная и моторная функция. Ну, Во-первых, какие анализаторы? Да? Это зрительный анализатор, вестибулярный аппарат и самата-сенсорная система. Моторная функция. То есть моторная функция – это что я собираюсь делать? Да? Во-первых, нужно выбор, выбор движения тела. Во-вторых, да, выбор и корректировка сократительных паттернов мышц и выполнение непосредственно движения тела. Функциональная тренировка, на себя включает упражнения для постуральных мышц туловища, для мышц кора гиперэкстензия, да, упражнения на мышцы спины, упражнения на мышцы брюшного пресса, при этом верхний пресс да, и нижний пресс, мышцы поясничного отдела, мышцы поясницы, упражнения на сохранение ходьбы, для сохранения ходьбы ягодичные мышцы и мышцы ног. Это включает функциональную тренировку. И упражнение для развития равновесия и мобильности. Значит, здесь, во-первых, стоя да, на месте или сидя на фитболе. То есть, во-первых, играет важную роль исходное положение. То есть мы выполняем упражнение стоя, когда у нас достаточно большая да, площадь опоры, если ноги стоят на уровне тазобедренных суставов, сидя на фитболе, когда у нас идет подвижная поверхность, и нам нужно а, сохранить а, равновесие а, и устойчивость а, корпуса, при этом а, работая на подвижном опоре. А, дальше, значит, одновременно да, мы выполняем, например, одно движение, в процессе равновесия, либо несколько движений. Играет большую роль тип поверхности, то есть это может быть подвижная поверхность, да, или неподвижная поверхность. Ну и важное значение, да, играет также сложность условий выполнения упражнения, то есть освещенность помещения, да, и также зрительный анализатор. Ну и плюс индивидуальные возможности. Для сохранения устойчивости положения тела три способа сохранения устойчивости положения тела да это во-первых с использованием движений в голеностопном суставе, с использованием движений в тазобедренном суставе и с выполнением шага то есть выполнять движение в голеностопном суставе мы можем используя и исходное положение. Лежа, исходное положение сидя, исходное положение стоя. Соответственно, когда у нас меняется площадь опоры, то у... В положении лежа э, площадь опоры больше, то устойчивость положения, естественно, больше. В положении сидя у нас тоже достаточно большая площадь опоры. Поэтому в этом положении мы тоже достаточно э, активно выполняем упражнения на, для э, движения в голеностопном суставе. Основные движения в голеностопном суставе да, это у нас э, тыльное сгибание, подошвенное сгибание, э, циркумдукция, круговое вращение. А, раз, наружная ротация, внутренняя ротация стопы. И а, когда мы меняем а, исходное положение, переходим в исходное положение стоя, то а, в данном случае, конечно, выполнять упражнение гораздо сложнее. То есть для развития равновесия мы идем сначала от а, устойчивого, и большой площади опоры к менее устойчивой площади опоры и в положении стоя мы можем также изменить площадь опоры во-первых, это может быть подвижная площадь может быть, это и для начала, да, это может быть просто платформа какая-то либо в виде степа и подви, неподвижная площадь опоры, а потом мы можем изменить на подвижную, да, взять, например, полусферу и тоже в этом положении выполнить упражнение на равновесие. Изменяя, изменить площадь опоры мы можем, если опора будет не на двух стопах, да, а на одной ноге, то есть, соответственно, также уменьшается площадь опоры, при, если мы убираем один из анализаторов, например, стоя на обеих ногах, но при этом мы закрываем глаза, то, соответственно, тоже у нас уменьшая равновесие, да, для развития равновесия мы у усложняем условия выполнения то есть способствуем да, тренировке э, вестибулярного аппарата. И, соответственно, мы можем э, изменить площадь опоры, убрать анализатор одновременно, например, стоя на одной ноге, при этом еще и закрываем глаза и э, выполняем упражнение. Если используем еще движение руками, да, то здесь у нас тоже опять-таки идет э, дальнейшая тренировка вестибулярного аппарата э, с усложнениями. Э, дальше мы для упражнений для развития равновесия и мобильности это упражнение с использованием движений в тазобедренном суставе. Для этого мы опять-таки можем использовать положение лежа на спине, да, для Положение, сидя на поверхности, использовать подвижную или неподвижную поверхность, да, начинаем сначала от неподвижной, это стул, затем усложняем, переходим в подвижной поверхности например, фитбол, который да, у многих пациентов, в общем -то, находится и в домашних условиях. Ну и в стоях реабилитационных центрах, конечно, залы оборудованы. И э, следующее, да, это движение в тазобедренном суставе, также используем э, подвижную опору, усложняем, изменяя площадь опоры, то есть, например, да, выполняем упражнение стоя на правой или на левой ноге и э, убра, убирая анализатор, например, да, с закрытыми глазами. Но опять-таки для этого мы должны понимать, что это безопасно для пациента. То есть, конечно, желательно эти упражнения давать, если у нас группа сильная, да, тогда мы можем давать эти упражнения, а если мы понимаем, что здесь нужно индивидуально, то, соответственно, когда мы тренируем упражнения для развития равновесия, то в этом случае мы обязательно должны а, пациента да, ну, сделать безопасное пространство и, и опять-таки, свою страховку. И а, следующее упражнение для равновесия – это с выполнением шага. То есть а, упражнение а, в ходьбе, а, ходьба – это локомоторный процесс, а, да, непрерывный, и мы начинаем тоже сначала с… Переносом веса тела, затем мы уже тренируем сначала да, приставные шаги, затем мы используем разные виды ходьбы, разные виды ходьбы с использованием предметов, например, гимнастической палки или меча ходьба с перешагиваниями и тем самым тоже усложняем выполнение данных упражнений и тренируем равновесие и работаем на устойчивость вестибулярного аппарата, на тренировку вестибулярного аппарата. Значит, ну вот как раз, да, вот то, что мы используем, положение сидя и положение стоя, да, основное, различные нестабильные опоры, ходьба в различных направлениях, имеется в виду ходьба, Вдоль а, полоски, ходьба по параллельным линиям, ходьба по параллельным линиям сужением а, полоски, да, когда мы а, ну, а, в зале, а, мы а, делаем две полоски, да, и в конце а, задания эти полоски сужаются, а ходьба вдоль полосок правым а, левым боком. Ходьба с крестным шагом, ходьба с приставными шагами, ходьба по переменным шагам, разноименная ходьба, ходьба с использованием перешагивания. То есть даже в условиях индивидуальных занятий мы можем да, выставить те же самые предметы в виде допустим, или йоговских, да, небольших вот специальных йоговских, да, вот платформ, да, для того, чтобы у нас пациент мог через них переступать и тренировать также развитие равновесия, но здесь это, конечно, индивидуальное занятие и обязательно обеспечить соответственно безопасность повороты на месте тоже важный важный пункт в тренировке равновесия в данном случае мы тренируем да, повороты можно тренировать и по хлопку и изменяя траекторию движения например ходьба по кругу Сначала ходьба по кругу в одном направлении, затем на хлопок мы разворачиваемся, идем в другом направлении. Либо по хлопку мы идем в, на 360 градусов поворот. Если мы идем по кругу, если мы идем по прямой, да, то, соответственно, можно использовать слуховой, опять-таки, для, для использования слухового, слухового анализатора, колокольчик, да, по колокольчику разворачиваемся, идем вправо, да, по... Звук колокольчика идем влево или также по хлопку, да, тоже для тренировки вестибулярного аппарата. Если мы работаем с палкой, то ходьба вокруг палки в одном и в другом направлении, все это в медленном темпе. И если в процессе занятий те субъективные показатели, о которых мы уже говорили, по головокружению, слабость значит, возникает у пациента, да, в этом случае мы сажаем, да, и наш подопечный отдыхает и переходит к следующему упражнению через какое-то время. Сохранение равновесия с выполнением движением руками. Значит, здесь важна тренировка, да, опять-таки в ходьбе но уже с э, разными движениями, например, движениями в локтевых суставах, движениями в плечевых суставах, то есть одновременная ходьба по переменным шагам плюс э, круговое вращение в плечевых суставах назад и вперед во время выполнения шага. Выполнение э, разноименных движений руками, то есть мы просим да, э, скоординировать движения, в ходьбе, начиная, например, сначала правая рука, одновременно левая нога. И идем или по прямой, да, или по кругу. И также делаем хлопок, идем в другом направлении, то есть сочетание одновременно несколько. Их э, задача решается в, в занятии или движение руками, э, допустим, мы даем упражнение в ходьбе одновременно на координацию, э, попеременный шаг по кругу и э, правая кисть плечу, рука вперед, правая кисть плечу, левая кисть плечу, рука, э, правая рука вперед, попеременно смена положений рук разные задания до да, сочетаем еще и на координацию перед расширением двигательной активности конечно основное у нас это консультация непосредственно лечо доктора который ведет данного пациента то есть мы обязательно консультируемся для расширения двигательного режима значит у нас существует 6 двигательных режимов и начинается с первого режима. Первый режим – это строго постельный режим. Первый А-режим – это режим, на котором пациент находится в положении лежа, да, в стационаре. И на этом режиме пациент у нас… мы его только начинаем в соответствии с ортостатическими и полуортостатическими пробами начинаем расширять двигательный режим, поворачивая его на бок. И на первом а режиме строго постельным поворот на бок осуществляется с помощью персонала или самостоятельно. но ну, сейчас вот как раз, поскольку мы подошли к двигательным режимам, да, мы немножко о них поговорим. Значит, стационарный режим. Первый А. Задача – это осторожное тонизирование центральной нервной системы, повышение эмоционального тонуса, стимуляция коронарного кровообращения, обмена веществ миокардии улучшение гемодинамики, предупреждение тромбозов за счет э, оживления периферического кровообращения и усиления функции экстракардинальных факторов э, циркуляции крови, активизация дыхания в целях борьбы с застойными явлениями легких. Какие средства мы используем на первом э, А-двигательном режиме? Это умеренные глубины дыхательного упражнения, активные движения в мелких суставах рук и ног, Пассивные движения, активные движения с посторонней помощью в крупных суставах конечностей с небольшой амплитудой. Паузы для отдыха включаются по мере надобности, в соответствии с общим состоянием и самочувствием больных. В первый день занятия проводится один раз, в последующие два-три раза в день. Особое внимание да, следует обращать на обучение правильному дыханию. Темп движения медленный, занятия 5-7 минут. Мы обучаем полному циклу дыхания, который включает в себя и перечное межребренное дыхание, и диафрагмальное дыхание. И сначала да, мы просим пациента выполнить это упражнение, и с нашей помощью мы показываем ему межребренное поперечное дыхание, затем обучаем диафрагмальному дыханию, и после этого мы просим выполнить цикл дыхания, где-то 2-3 повторения. Следующий двигательный режим – это первый и занятия на двигательном режиме на первом для длится занятие 5-7 минут. Следующий режим – это первый Б режим режим постельный, облегченный. И здесь мы используем такие средства, как активные движения в мелких суставах рук и ног, активные медленные движения в крупных суставах конечности с неполной амплитудой. Невысокий подъем таза в первые дни с помощью медперсонала, да, а затем уже самостоятельно, ну, как правило, да, с помощью методиста, потому что это является также пробой для перевода в следующий режим, поэтому перед э, подъемом таза мы измеряем э, объективные показатели, э, артериальное давление, частоту пульса, и э, по изменению данных показателей э, после до двух подъемов мы э, решаем вопрос о переводе пациента в следующий режим. Методика занятий на первом B-режиме – это занятие 10-12 минут. При проведении упражнений в первые дни дыхание произвольно, а в следующие уже сочетаются с движениями. Дыхание – полный цикл дыхания. Движения в мелких суставах выполняется в медленном и среднем темпе, а остальные – плавно и медленно. Нагрузка меняется преимущественно за счет увеличения повторения упражнения без изменения темпа выполнения. Одновременно движение дистальных отделов рук и ног и включение движений туловища. Подъем таза и повороты на правый бок включаются последовательно. В один день поворот на бок, а другой день уже подъем таза и наоборот. Дополнительно даются пациенту задания проводить 2-3 раза в день, выполнять самостоятельно движение в мелких суставах, сгибание, разгибание ног в и коленных суставах, не поднимая от кровати стопы. И обязательно, да, также полный цикл дыхания. Если у нас проба прошла положительный результат, то мы переводим пациента во второй режим, это режим 2 расширенной постели, и задача данного режима – это тонизирование центральной нервной системы, тонизирование организма в целом, усиление периферического и коронарного кровообращения, активизация дыхания, обмена веществ, и трофических влияния на сердечную мышцу, восстановление адаптации сердечно-сосудистой системы физическим нагрузкам, то есть толерантность при переходе в положение сидя. Какие средства движение конечностей с большей амплитудой в сравнении с предыдущим режимом? Элементарные упражнения для мышц туловища в положении лежа и сидя в и уже в среднем темпе. Движение в мелких суставах рук и ног в среднем темпе. Дыхательные упражнения. Методические указания до да, длительность 15-17 минут. Нагрузка возрастает за счет увеличения амплитуды движений и включая положение сидя. Сначала пациент переводится в позу сидячее положение, а затем, значит, сначала в полусидячее, а затем уже осваивает сидячее положение. И перевод в сидячее положение осуществляется в следующем порядке. То есть первый день пациент у нас садится, спустив ноги один раз, с помощью методиста, при возможном минимальном усилии со стороны пациента. Сидит 1 две минуты, и мы проводим полуартостатическую пробу, да, то есть с измерением артериального давления и пульса до занятий и до исходного положения, сидя в положении лежа, и после того, как пациент примет сидячее положение. Второй, на второй день пациент в ходе занятия садится с помощью методиста два раза с отдыхом в положениях между подъемами. И сидит с поддержкой методиста 3-5 минут. Занятия выполняются в лежа уже в полном объеме. И второй день второго режима в течение дня уже пациент садится один-два раза с помощью, не только с помощью методиста, но и с помощью обслуживающего персонала, и сидит уже порядка 3-5 минут. С помощью методиста третий день второго режима пациент садится спустив ноги, сидит 1-2 минуты, выполняет уже 2-3 упражнения в дистальных отделах конечностей, дистальный дистальных отделах, то есть мы выполняем да, упражнения стопами для того, чтобы улучшить генозный возврат, для того, чтобы да, стабилизировать артериальное давление, выполняем упражнения сгибания-разгибания пальцев рук, Подъем кисти на себя, круговые вращения кистями, круговые вращения стопами для того, чтобы улучшить периферическое кровообращение. И а, включить да, работу второго сердца. Второе сердце, вы знаете, что это работа мышц, поэтому мы как раз в данном случае активизируем мышечный насос. Плюс, плюс улучшаем, да, активизируем венозный возврат и дыхательные упражнения статического характера. И в течение дня пациент садится спустив ноги с кровати 1-2 раза и сидит уже по 2-3 минуты. Значит, на четвертый день второго режима он у нас уже в ходе занятий выполняет, сидя, более легкие упражнения с небольшой амплитудой и сидит 2-3 раза по 5-10 минут принимает пищу, сидя, и в последующем пребывании пациента в положении сидя увеличивается до 15-20 минут 3-4 раза в течение дня. Третий режим, на который мы переводим пациента, это палатный режим. Здесь идет адаптация сердечно-сосудистой системы, да, кардиореспираторной, вставанию и ходьбе. И э, здесь у нас содержание режима, это пребывание в положении сидя до 50% процентов уже дневного времени, вставание и ходьба и, э, по палате, а затем по отделению 50-200 метров. Что относится к средствам? Гимнастические упражнения, которые охватывают э, крупные мышечные группы. То есть здесь у нас уже не только дистальные отделы, но и проксимальные отделы, да, мы участвуют в движениях, то есть есть лучезапястные суставы, голеностопные суставы, коленные суставы, локтевые суставы, плечевые суставы и тазобедренные, да, смотря по состоянию пациента. В 50% времени пациент уже пребывает, да, по своему состоянию, положению усилия. Какими, какие средства используются? Используются э, лечебные, да, упражнения лечебной физической культуры, которые охватывают крупные мышечные группы. Темп медленный, исходное положение лежа, э, сидя и ограничение стоя. Упражнения с умеренным напряжением и с легким сопротивлением. А также здесь на третьем режиме мы уже даем упражнения с предметами. Гимнастические палки. Обязательно да, дыхательные упражнения. И уже начинаем вводить ходьбу. Да, и длительность занятий 17-20 минут. Физиологическая напряженность возрастает главным образом за счет выполнения упражнений лежа и сидя с полной амплитудой движения, включая подъем вертикальное положение и ходьбу. И в положении стоя упражнения добавляем постепенно, в небольшом количестве и с небольшой амплитудой. Последующим увеличивается количество упражнений, которые проводятся, они усложняются, и постепенно добавляется упражнение стоя, с опорой на спинку стула, а также увеличивается расстояние и ходьба. Сначала по палате. И ограничения по отделению с помощью методиста, а затем уже самостоятельно. При разрешенной свободной ходьбе мы разрешаем темп ходьбы 54-60 шагов в минуту. И нагрузка распределяется или дозируется расстоянием и количеством остановок для отдыха. Пятый режим у нас, четвертый режим это щадящий щадящий режим, который 35-40 минут, это уже санаторно-курортное лечение режимы. Здесь уже идет повышение функционального состояния сердечно-сосудистой системы, укрепление мышц, скорости скелетной мускулатуры, мышц брюшного пресса, тренировка организма в целом и адаптация к бытовым и трудовым нагрузкам. Содержание это ходьба, утренняя гигиеническая гимнастика, физические упражнения. Средства, какие физические упражнения применяются да, для крупных мышечных групп, э, дыхательные упражнения, э, ходьба простая и ходьба с ускорением. И э, пятый э, двигательный режим у нас, это режим щадящий тренирующий, то есть на этом режиме у нас увеличивается да, объем движений. И э, также дальнейшая тренировка идет сердечно-сосудистой системы, системы дыхания э, и более интенсивное воздействие на коронарное кровообращение, обменные процессы и адаптация к обычным бытовым нагрузкам. Да? И также идет здесь э, ходьба. 60-66 метров минуты с кратковременным ускорением. Тренировка в ходьбе по ровному месту до 400-500 метров. Отдых через каждый 100-200 метров. Ходьба по лестнице добавляется, начиная мы с одной-двух ступенек, да и постепенно, это облегченный вариант постепенно увеличиваем количество ступенек, при этом проводя также обязательно контроль на нагрузку тесты мы проводим и э, контролируем артериальное давление, да, и, и пульс и частота дыхания. И проводим опросники по боргу, э, модифицированная шкала борга э, по э, общей, общему состоянию утомления и по э, одышке. Значит, по одышке у нас от 0 до 10 баллов идет шкала Борга, где 0 это совсем не чувство одышки, а 10 баллов это одышка очень сильная. И субъективная оценка по шкале Борга, по оценке физической нагрузки идет от 6 баллов, где 6 совсем не чувствую нагрузку, и 20 баллов да, я ощущаю очень сильную нагрузку. Мы говорили о том, что для Каждого режима мы работаем а, по, а, с, да, в своем коридоре, а, а, также по шкале БОРНа. А, э, то, что касается, опять-таки, мы сейчас пришли к режимам, да, потому что э, движения, да, э, физические упражнения – Опять-таки мы даем в зависимости от двигательного режима нашего пациента. Движения, которые выполняют пациенты, не должны быть резкими, не должны быть связаны с ускорениями и быстрыми переменными положения тела. Значит, имеется в виду ортостатические как раз реакции, которые могут возникнуть, если пациент из положения лежа. Быстро перейдет в положение сидя, все должно быть в медленном темпе. На выдохе мы даем перемену положения, да, как нагрузочный фактор. И также переход из положения сидя в положение стоя. Мы также выполняем на выдохе, в медленном темпе, да, и когда переводим а, нашего подопечного положения. Сидя, сразу мы просим, чтобы пациент поработал на дистальные отделы стопами для того, чтобы улучшить венозный возврат и улучшить периферическое кровообращение и, и скомпенсировать тем самым снижение артериального давления, да, чтобы избежать ортостатических реакций. Избегать... Упражнений, которые сопровождаются натуживанием и задержкой дыхания. Значит, пациентам обязательно да, при выполнении упражнений мы говорим, что упражнения, если вы выполняете упражнения, на силу да, с подъемом рук вверх, то мы их делаем обязательно на выдохе. То есть во время выполнения упражнений мы не задерживаем дыхание. Обязательно должен быть контроль дыхания, и этому мы тоже обучаем на своих занятиях. Сочетание, синхронизация да, дыхания движений. Не всегда получается сразу синхронизировать. В данном случае тогда... Мы просим да, замедлять темп выполнения упражнений, чтобы не было задержки дыхания. В упражнения просим, да, тоже говорим о том, что упражнения выполняем в замедленном темпе и не допускать их многократного повторения. Адаптация к нагрузкам да, в пожилом возрасте и в возрасте а, старшим, а, проходит, старше 65 лет проходит достаточно а, медленнее, значительно медленнее, чем а, в молодом и зрелом возрасте. Поэтому рекомендуется увеличивать нагрузки постепенно, а, не более чем на 5-10% в неделю. Систематический контроль самочувствия. Да, то, что я говорила, что проводится, во-первых, этапный контроль, это когда при, а, пациент первично поступает, мы а, проводим в зависимости от его а, патологии, назальной а, группы, да, назологической группы мы проводим, Контроль по сердечно-сосудистой системе, который может включать в себя, во-первых, ну, определение частоты сердечных сокращений, определение артериального давления, плюс электрокардиомониторинг, плюс монитор, холтер, электрокардиографию и пробы да, с ве на велотренажере, велоэргометрию. Пациента, который поступает с дыхательными дыхательной патологией, да, это, во-первых, пульсоксиметрия, да, спирометрия, дыхательные пробы проводим, тестирование, пробы штанги, пробы генча. И этапный контроль он проводится и в начале, и в конце реабилитационного периода, да, что мы uh, смотрим динамику, которая произошла uh, у данного пациента. Uh, текущий контроль, он проводится на каждом занятии, uh, здесь uh, объективные показатели артериального давление, uh, но ну, опять-таки для пациентов uh, с, uh, патологич... с дыхательной патологией это пульс оксимприя смотрим ситуацию, частота пульса и частота дыхания. Соответственно, да, контроль проходится до занятий, во время занятий. Если мы выстраиваем кривую нагрузки, то и в процессе занятий у нас может быть 46 6 замеров и на каждой части занятий, на вводной, основной заключительно у нас будет по два измерения, но на основной части да, чуть больше, да, и э, в данном случае мы смотрим, э, по, э, подходит ли данная интенсивность, э, например, интенсивность, средняя интенсивность э, для э, данного пациента, э, да, но для этого мы еще рассчитываем не только... Э, не только показатели для данной возрастной группы по, по суда и для того, чтобы нам построить дальнейшую пульсовую кривую, но и резерв сердца. Мы обязательно индивидуальный функциональный резерв сердца. И уже смотрим, в каком диапазоне пульсовом данный пациент у нас может заниматься. Тренировка должна включать обязательно а, тщательную разминку. Да, водная часть обычно у, значит, у пациентов а, пожилого, старческого возраста а, занимает а, процентов 20 времени от всего занятия. А, и во время разминки, во время водной части основные задачи – это подготовка кардио-респираторной системы, Сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, упражнения для улучшения периферического кровообращения, концентрация внимания, улучшение эмоционального тонуса и настройки на занятия пациента. И... Мы не даем вводной части занятия упражнения на крупные мышечные группы, работаем в основном на дистальные отделы и э, упражнения на координацию. Э, мы тоже вводим в основной части занятия, э, но не в заключительной, потому что э, в заключительной части занятия уже происходит да, утомление и э, концентрация внимания соответственно ухудшается. Основная часть занятия занимает ну, моторная плотность, да, где-то 50-60% от всей части занятия, и в зависимости от того, на работы мы с пациентами с дыхательной патологией или с посуинсультными пациентами, либо с пациентами а, при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника, либо с пациентами а, с остеоартрозом. А, занятия проводятся да, и в групповой форме, и в индивидуальной, и в зависимости от нозологической а, группы, а, время занятий разное. Поэтому, рассчитывая моторную плотность, да, мы это тоже учитываем, сколько времени мы тратим на проведение водной части, учитывая возраст пациентов, для проведения основной части 56% моторная плотность, это количество упражнений во время проведения данного занятия. И заключительная часть, также как водная часть, она идет. 20% от времени всего занятия для того, чтобы восстановить исходные показатели и сердечно-сосудистой системы, и дыхательной системы. И в заключительной части занятия да, мы постепенно снижаем нагрузку от крупных мышечных групп к мелким мышечным группам. И э, даем упражнения на э, растягивание, даем упражнения на расслабление и обязательно тоже в, э, обучаем этому пациентов, потому что э, многие пациенты находятся в, в напряжении. И в, достаточно, да, в эмоциональном, и на высоком так, эмоциональном тонусе, поэтому наша задача еще, да, обучить упражнениям на, на расслабление и на на улучшение, да, вот, на решение задачи для того, чтобы улучшить общий эмоциональный тонус у пациента, да, чтобы у него после занятия не было, было желание продолжить данное занятие, а не было состояния сильного утопления, то есть нельзя выполнять упражнение через силу. И после занятий должно быть чувство приятной усталости, и удовлетворения, и состояние да, жизнерадостности и бодрости. Занятия должны быть систематические. Значит, В данном случае, когда я провожу занятия с пациентами, я объясняю, что если мы проводим с вами занятия один раз в неделю, мы э, остаемся на том исходном уровне, на котором, собственно говоря, мы с вами и начинаем наше занятия. Э, рекомендовано да, не менее двух-трех раз в неделю проводить э, занятия для того, чтобы улучшать и функциональное, и физическое состояние пациента. Это общие рекомендации да, по проведению... Э, именно вот, занятий для пожилых пациентов, старших, пациентов пожилого и старческого возраста и долгожития. Я хотела остановиться еще на оценке пожилого человека по тестированиям, которые, которые мы непосредственно проводим. И проводим мы на этапном контроле э, и на текущем контроле в процессе выполнения, в процессе да, занятий с пациентами. Оценка включает в себя анамнез, да, тщательный сбор анамнеза, потому что, э, допустим, пациент у меня после, э, скажем так, эндопротизирования тазобедренного сустава, а при этом у него в анамнезе ОНМК, острое нарушение мозгового кровообращения, или, например, там, инфаркт, скажем так, годичной давности. То есть это мы обязательно да, должны учитывать. Или наоборот, да, у меня пациент с патологией плечевого сустава, с переломом хирургической шейки, плечевой кости, и при этом у него есть проблемы с бедренным суставом, например, дефортростом дефарт, второй-третьей степени, плюс а, варикозное расширение вен а, и а, в анамнезе, а, например, тоже до да, астмы, что тоже да, важно, потому что в данном случае а, при бронхиальной астме мне акцент а, при дыхательных упражнениях нужно выполнять на выдохе, чтобы а, а, расслабить а, дыхательную мускулатуру. Поэтому сбор анамнеза, да, при первичном встрече с пациентом это достаточно важная часть. Во-вторых, мы должны понимать, какие краткосрочные цели ставит перед собой пациент и какие долгосрочные цели ставит пациент. То есть мы исходим из желаний пациента. То есть если у меня в данном пациент после э, операции э, тотальной эндопротезирования тазобедренного сустава, но при этом мне говорит, что вот я через, э, я, я, я очень хочу, э, во-первых, э, дойти до ванны, и, во-вторых, в дальнейшем, да, вот принять ванну. Это вот моя краткосрочная цель. Долгосрочная цель у меня желание, да, поехать на дачу и вести там активную деятельность, которую я вел до данной операции. Соответственно, исходя из этих краткосрочных целей и долгосрочных целей, мы также выстраиваем свои э, методические да, методы двигательной реабилитации для того, чтобы э, пациенту э, этих целей достичь. И соответственно э, подбираем средства физической реабилитации, учитывая, э, э, учитывая да, э, желание пациента. Домашняя обстановка. Ну, здесь очень важно, и об этом, я думаю, что вам тоже была лекция по арготерапии, безопасность, именно передвижение, да, ну, я кратко скажу, то есть для меня, во-первых, первое, это важно, чтобы у пациентов были удобные, Удобная обувь. То есть обувь должна быть не скользящей, потому что, к сожалению, это очень часто, опять-таки, причины травм. И обувь должна быть задником. И особенно у пациентов после перенесенного инсульта и Операций также, да, на нижней конечности эндопротезирования. Ну, то есть в этом случае, да, единственное, что в этом случае, поскольку на раннем послеоперационном периоде наклон вперед и на... Ранее в восстановительном периоде наклоны вперед пациенту еще ограничены. Все зависит от консультации данного лечащего травматолога. То, естественно, мы обувь одеваем, да, домашнюю обувь одеваем с помощью, с помощью патронажного работника, сиделки и методиста, который приходит на занятия. Безопасность по углам, да, чтобы пациент во время ходьбы не задевал за диваны. То есть здесь это тоже важно. При операции после эндопротезирования нам, очень, нам важно, чтобы у пациента была высокая опора, да, кровать. Поэтому мы просим, чтобы под кровать либо были поставлены книги, да, но это для именно родственников, чтобы обеспечить именно высокую опору пациенту, если э, туалет, да, то ортопедическая насадка на туалет, э, соответственно, стулья тоже высокие, либо э, на стул проложить подушки, да, чтобы пациенту было э, безопасно вставать, и поскольку на… После операционном периоде, в раннем послеоперационном периоде и в раннем восстановительном периоде угол сгибания в колене не должен быть больше 90 градусов, то в этом случае да, высокой мебель как раз вот мы говорим об этом родственникам, да, чтобы они участвовали и помогали нам в процессе. Двигательной реабилитации, да, обеспечить безопасность пространства. Ну и, соответственно, да, чтобы не, не было захоронено пространство, чтобы пациентам было достаточно свободно передвигаться. Обязательно, да, дополнительные средства опоры, например, если в дальнейшем, естественно, мы планируем переход в ванну и пользование туалетом, да, то это поручни, которые также рекомендуем в каком и где месте их устанавливать для, ну, это, в общем-то, больше, наверное, даже эркотерапевты, но мы работаем в сотрудничестве с эрготерапевтами. Значит, общее состояние. Общее состояние имеется в виду не только тот анамнез, который мы собираем в плане непосредственно той патологии, с которой данный пациент у нас поступает, но и... Те сопутствующие заболевания, которые у пациента есть. То есть оцениваем да, объективные, а нам не собираем. Это обязательно данные да, по артериальное давление пульса, электрокардиограмма. Если пациент постковидный, да, то компьютерная томограмма плюс заключение пульмонолога. И в зависимости от этого, да, мы тоже выстраиваем свой реабилитационный план. Значит, оценка включает, насколько пациент может себя обслуживать. То есть есть шкала реабилитационной маршрутизации, которая предусматривает несколько, да, пять. Ступени, по которым мы а, вот, также пациента а, в данном случае оцениваем. И специфическая оценка, да, но это проведение непосредственно а, и электрокардиографии, а, плюс оксиметрия, а, плюс клинический анализ крови, да, химический анализ крови, плюс непосредственно уже заключение специалистов. А, Значит, какие тесты, да, какие вот то, что касается специфической оценки. Специфическая оценка включает в себя сердечно-сосудистую систему, да, оценка вот то, что я сказала, плюс по системе ММС, оценка по нервной системе, плюс мы смотрим, да, также оцениваем как со стороны специалиста, да, по реабилитации. Во-первых, состояние да, позвоночника по начиная от шейного отдела, верхние конечности, да, амплитуда, захват нижней конечности, боль, слабость, отек, да, поясничный отдел, грудной отдел, ну и ходьба, то есть с помощью каких дополнительных средств, Наш пациент передвигается, да? либо в данном случае он а, не использует а, дополнительное средство, а передвигается самостоятельно. Значит, что я хотела, это вот как раз остановиться на ходьбе, а, что а, ходьба, а, ходьба а, определение ходьбы, а, которое было дано в 1982 году, а, ходьба – это серия контролируемых падений. И второе определение – ходьба – это постоянная потеря и обретение равновесия. Значит, определение ходьбы, которое, да, в медицинской терминологии – это способ локомоции, локомоция, да, движения, которое включает использование в себя, использование двух ног, предоставляющих по очереди опору, и проталкивание, при котором, по крайней мере, одна нога находится в контакте с землей. Значит, ходьба ради цели, а не ради ходьбы. То есть здесь это очень важно, потому что когда да, вот мы выстраиваем также цели реабилитации, мы понимаем, что мы не пройдем, не ставим себе цель да, пройти 50 метров с данным пациентом, а мы ставим себе цель, например, дойти до туалета или, например, цель выйти на улицу, или, допустим, цель дойти до ванны. То есть мы выстраиваем себе, не ставим себе цель именно о прохождении метража в ходьбе. Значит, равновесие как способность поддерживать положение тела при смещениях, это является также компонентом ходьбы. Поза, как способность поддерживать положение тела против действия силы тяжести, является компонентом ходьбы. Контроль за движением, как способность контролировать движение и автоматизировать навыки, тоже компонент ходьбы. И при нарушениях любого из данных компонентов у нас появляется нарушение в ходьбе. То есть положение центра тяжести, положение костей таза, положение плечевого пояса, постановка движения, синхронизация рук и ног, амплитуда движения в коленном тазобедренном суставе, положение головы и длина шага это все является характеристиками ходьбы и при нарушении одной из этих характеристик у нас нарушается также и фаза ходьбы. Скорость ходьбы это время прохождения да, определенного какого-то участка за определенное время. Для того, чтобы определить специфическую оценку по ходьбе, мы проводим также 6 тест ходьбы. И в течение 6 минут у нас пациент, до да, проходит дистанцию, ну, как правило, это 50 метров, и мы смотрим, да, сколько количество шагов за это время у нас пациент выполнил. Значит, 6-минутный тест ходьбы, он сокращенно ТШХ, во-первых, мы здесь выявляем оценку аэробной выносливости, ходьба на дальнее расстояние, дистанция, количество вовод, пройденное за 6 минут по дорожке 50 метров. И неудовлетворительный результат у нас это менее 320 метров ходьбы за течение 6 минут. Значит, проводится, проводим еще двухминутный тест ходьбы на месте, Здесь мы тоже оцениваем аэробную выносливость, ходьбу на дальнее расстояние, ходьба по лестнице, покупки. Здесь мы учитываем количество полных шагов, которые выполняет пациент за 2 минуты и подсчитывается здесь количество подъемов правого колена. Значит, вот двухминутный тест ходьбы и оценку, да, по шкале Борга, это мы все проводим на, тоже на занятиях по лечебной, по лечебной физкультуре, значит, еще есть сейчас вот шкалы, которые, да, это шкала оценки равновесия и ходьбы те здесь мы оцениваем и равновесие Сидя, и попытку встать, вставание, вставание с опоры, равновесие стоя, стояние с закрытыми глазами, поворот на 360 градусов, также, началь, также ходьба, и вот интерпретация данного теста, если у пациентов он набирает менее 18 баллов, то в данном случае это высокий риск падения. Если у пациента 19-23 балла, то есть умеренный риск падения. Если у пациентов больше 24 баллов, то, тоже, то низкий риск падения. Значит, тест в стане иди. Тоже проводим с высокой степенью надежности этот тест и позволяет проанализировать движение, переходы из положения сидя к положению стоя, затем переход к ходьбе и поворот. И э, этот тест да, мы тоже проводим на занятиях. Для этого нужно правда, использовать дополнительный да, секундомер, кресло с подлокотниками, пространство 3 метра. Э, в данном случае э, пациенту объясняется суть теста, то есть когда я попрошу вас встать, вы встанете с кресла и пойдете, используя Используя трость или худынки с удобной и безопасной для вас скоростью 3 метра, до да, на полу на полуточке, пересечете линию, повернетесь, вернетесь назад к стулу, а затем сядьте на него и сядете на него опять. И, значит, интерпретация данного теста менее 11 секунд, это является тоже высокий риск падения. Значит, даем мы также на занятиях шкалу подвижности пожилых людей для перехода из положения лежа в положение сидя, из положения сидя в положение лежа, стояние, ходьба и функциональное дотягивание, это тестирование на гибкость динамический индекс ходьбы. Значит, в данном случае используется тогда, когда у нас пациент ходит и ходит и по ровной поверхности, и мы даем его, когда уже пациент начинает, да, и перешагивать через предметы. Значит, данный тест используется, включая гериартрических пациентов, эти доказательные, да, тоже доказательная медицина, истории падения, нарушения равновесия, вестибулярными нарушениями, хроническими постинсультными двигательными нарушениями, болезни Паркинсона, рассеянным склерозом. И каждое из восьми заданий оценивается от нуля до 3 баллов, по порядковой шкале с максимально возможным итогом результатом 24 балла и худший результат 0, 0 баллов здесь для выполнения данного теста значит нужна ровная площадка но ну, как минимум 6 метров и секундомер и платформа до да, 10-15 сантиметров или коробка из подобов что часто тоже используется вот лестница с перилами потому что он включает в себя Тест, значит, динамический тест ходьбы, он включает в себя 8, 8 показателей. Естественно, мы не проводим это за время одного занятия, то есть можно это разделить на несколько, да, в общем-то, на пару занятий, чтобы пациент наш не устал. То есть здесь идет ходьба по ровной поверхности, изменение скорости ходьбы, ходьба с горизонтальными поворотами головы, ходьба с вертикальными поворотами головы, ходьба и разворот перешагивание через препятствия ходьба между препятствиями и лестница и после этого вот когда мы проводим так, такое тестирование да у нас создается вот такая вот бальная система это у меня показатели пациента и а, здесь у нас а, мы проставляем баллы суммарная оценка это максимально 24 балла. ну вот у меня а, у пациента вышли умеренные нарушения, да, потому что по баллам получилось порядка 14 баллов, вот. значит, это вот тоже для именно оценки и устойчивого равновесия, да, и для оценки мобильности, поэтому проводим оценку подвижности пожилого человека. Вот, значит, когда мы, опять-таки, специфическая оценка на равновесие, здесь мы оцениваем, какая требуется поддержка, каков ответ пациента на воздействие внешних сил, ну, например, если в положении сидя, мы выполняем да, небольшое усилие, и пациент у нас при этом да, начинает наклоняться назад. Или, допустим, мы даем боковые да, усилия, и пациент тоже здесь тоже теряет равновесие. И э, какова степень его независимой активности. То есть вот, например, да, ответ пациента на воздействие внешних сил, например, руками, да, когда вот мы даем небольшое ему усилие, а при этом пациент пытается это исправить, естественно, здесь идет ответная реакция пациента. То есть, возможно, он, да, хочет найти новую устойчивую позу. Значит, еще, да, специфическая оценка – это может ли сидеть пациент на стуле с опорой стопами на полу, как долго может пациент сидеть, какая требуется для этого поддержка и требуется ли дополнительная опора, если, например, у пациента закрыты глаза, то, что мы с вами говорили по поводу выключения одного из анализаторов, зрительного анализатора, да? то есть здесь, естественно, возможно, что как раз на базе вот исключения зрительного анализатора пойдет, Ухудшение а, а равновесия. Значит, а, что мы просим, да, краткая оценка вот в положении, в положении пациента сидя. Поднимите руки над головой, пожать обе руки, приподнять стопы, выпрямить колени, поднять колени, равновесие сидя, потянуться вперед и назад, встать, ходьба, использование приспособлений для ходьбы. Это тоже относится к специфической оценке. И тест на гибкость. Значит, тест на гибкость и плечевого сустава мы оцениваем. И тест на гибкость, да, когда мы просим, чтобы пациент потянулся, например, достал до какого-то предмета, естественно, не потянулся вниз. Подтянулся, да, Я прошу, допустим, потянитесь, пожалуйста, правой рукой до данного предмета, левой рукой до данного предмета. И мы смотрим, где, оцениваем в сантиметрах расстояние, которое требуется пациенту для того, чтобы этот предмет достать в сантиметрах. Для этого требуется, конечно, сантиметровая лента. Вот. Значит... Теперь по упражнениям, непосредственно которые да, проводятся на занятиях. Упражнения, разнообразия физических упражнений. У нас более 300 видов физических упражнений и классификация физических упражнений достаточно разнообразна. То есть основные классификации это общеразвивающие упражнения, профессиональные, прикладные Спортивные, восстановительные лечебные профилактические, упражнения по воздействию на развитие физических качеств, для развития скоростно-силовых качеств, для развития скоростных качеств, координационные упражнения, упражнения на выносливость, упражнения на гибкость, сенсорно-перцептивные упражнения и интеллектуальные упражнения циклические упражнения ходьба бег плавание, а циклические упражнения смешанные упражнения упражнения на воздействие отдельных мышечных групп для мышц шеи, для мышц затылка, для мышц плечевого пояса, для мышц надплечья, для мышц плеча, мышц предплечья, мышц кисти, для постуральных мышц, для мышц спины, упражнения на гиперэкстензию, для мышц брюшного пресса, для мышц верхнего пресса, нижнего пресса, дыхательные упражнения – это упражнения да, уже по видовому признаку. Дыхательные упражнения, они могут быть статически-динамически, статические, динамические, статические. Это упражнение в, без движения плечевого пояса и динамичные упражнения с движением плечевого пояса. Упражнение разделяется по, интенсив, по мощности. Значит, максимальная мощность это 10-20 секунд в ванной и ровных условиях. Суммаксимальная мощность до 3-5 минут. Упражнение большой мощности 20-30 минут средней мощности до 1 часа и более и упражнения малой интенсивности. Значит, нагрузки бывают до анаэробные нагрузки и аэробные нагрузки. Анаэробные нагрузки, анаэробные максимальной мощности около максимальной мощности, субмаксимальной мощности, аэробные нагрузки. Также они могут быть и максимальной мощности около максимальной мощности, субмаксимальной мощности, средней малой мощности классификация классификация физических упражнений по типу движения и по типу мышечного сокращения они могут быть активные и пассивные а пассивные до да, движения они выполняются физическим терапевтом или методистом а, или другими людьми да. в данном случае а пациент как бы не участвует в выполнении данного движения есть идеомоторные упражнения Упражнение, геомоторное упражнение, да, когда мы просим, чтобы подопечный представил себе выполнение данного движения, да, мысленно вообразил, мысленно представил. Упражнение с посылкой импульса. В данном случае мы просим, например, выполняя разгибания, в, как пример, да, в локтевом суставе пациента, чтобы он опять-таки мысленно принял участие в данном движении и послал импульс на это движение. Значит, упражнения бывают изотонические, да, когда изменяется изменяется длина мышц, изотонические, с концентрическое и эксцентрическое сокращение мышц. И изометрический тип движения, статический, когда вот я рассказывала уже, значит, пациент находится на иммобилизации, и мы просим, чтобы в данном случае пациент напряг ту мышечную группу, да, которая вот в передней поверхности, например, бедра, если... Допустим, находится в именно бедрами костей, да? либо, допустим, предплечье, мышцы предплечья, да? я прошу, чтобы пациент попробовал, да, под гипсом, но при этом, да, напряг вот эту мышечную группу. По типу кинетических цепи. Бывает, есть у физических упражнений открытая кинетическая цепочка и закрытая кинетическая цепочка. В данном случае закрыть кинетическую цепь мы можем собственными, да, пациент может собственными силами за счет, например, кисти в замок или с упорой, да, например, опоры на предплечье. Это закрытая кинематическая цепь. И с помощью инвентаря, например, да, с использованием гимнастической палки, то есть закрытая кинематическая цепь, когда нам нужно с помощью а, здоровой а, конечности, чтобы пациент выполнял движение, помогая, да, движение для, а, например, а, конечности, которая в данном случае находится слабая мышечная сила. И а, здесь могут быть разные виды, да, и... А, прямой хват, обратный хват, широкий хват, узкий хват. То есть закрытая кинематич... кинетическая цепь бывает, опять-таки, разных вариантов. Также закрытая кинетическая цепь может быть с использованием, например, меча. Тоже, да, вот если мы закрываем, да, например, исходное положение. Фиксированное положение между ладони, да, это тоже является закрытой кинетической цепью. И здесь, ну, просим выполнять упражнение, например, вращения, подъемы, да, но опять-таки без свободных движений в данном случае это является облегченное положение для, например, больной конечности типу энергии, энергетического обмена, да, то, что мы уже говорили, что есть упражнения, аэробные упражнения э, на тренировку респираторной системы и анаэробные упражнения. Э, Начнем, да? перед тем, как мы э, как бы составляем также план, да, реабилитационный план – и, исходя из реабилитационного диагноза, мы должны понимать, над чем да, мы хотим поработать, над какой мышечной группой, какое упражнение в данном случае мы даем данному пациенту, охарактеризовать данное упражнение, да, темп выполнения этого упражнения, количество повторений данного упражнения, минуты. Сколько мы даем подходов выполнения данного упражнения, минуты отдыха между данными упражнениями, или, допустим, мы ставим координационную задачу, и, соответственно, да, в координационной задаче мы также ее решаем несколькими, можем, несколькими способами, да то есть в исходном положении сидя, используя инвентарь, в исходном положении стоя с использованием гимнатической палки и гимнатического мяча, или в ходьбе мы даем координационные упражнения одновременно, да, с... у нас идет тренировка локомоторной функции, и плюс мы работаем, допустим, параллельно да, на координацию. Или мы даем упражнение на равновесие. Например, упражнение на равновесие мы даем на узкой опоре. Или мы даем упражнение на равновесие на подвижной опоре. Или на неподвижной опоре. В каком исходном положении? То есть тут тоже это да, очень важно. Значит, И непосредственно вот по упражнениям. значит То, что те упражнения, которые, да, то, что мы говорили по поводу ходьбы. То, что ходьба по определению, которому вот я давала вначале, является, да, риск контролируемых падений. Что такое ходьба? Риск, серия контролируемых падений. И Второе, да, постоянная потеря и обретение равновесия. Это БАБАТ-терапия, которая вот, тоже это основополагающие у него ну, определение да, по поводу ходьбы. Поэтому для того, чтобы, да, профилактика рископадений, основное внимание мы уделяем, во-первых, работе на координационной способности, работе на равновесие на, и на активизацию да, координационных способностей во время движения, на мобильность и плюс на тренировку во время выполнения движений вот, в ходьбе. Это ходьба один из жизненно необходимых навыков для многих людей, которые не занимаются специально да, физической культурой, видами разными специальными видами, является естественным видом мышечной активности. И в лечебной физкультуре, а поскольку лечебная физкультура является одним из важных методов физической реабилитации, то ходьба применяется очень широко в любом уроке, как в общей, так и в основной ну, часть урока имеется в виду, значит, вводная часть урока, но, как правило, водная часть урока мы все же все-таки даем упражнение больше в положении сидя, да, и потом уже переходим к исходному положению стоя. Значит, какие есть разновидности ходьбы? Первое – это обыкновенным шагом. Дальше – на носках, на пятках. Перекатом с пятки на носок, перекатом с носка на пятку, перекатом с пятки на носок с последующим подниманием на носок, с крестным шагом, приставным шагом, по переменным шагам. Есть шаг польки, шаг голова, русский шаг. Шаг вальса, и вот э, шаг вальса э, мы тоже применяем на э, тренировке и именно э, для э, пациентов э, с нарушением вестибулярного аппарата и с пациентами после э, нарушения мозгового кровообращения. Дозированная ходьба, а ну, ходьба, да, которая в определенном расстоянии, до заданным темпа. И ходьба э, среди предметов, вот как раз вот динамический тест ходьбы, э, когда вот мы говорили про коробки, он как раз вот этот момент тоже учитывает, и дальше, когда мы проводим этот тест, мы смотрим, да, что, да, действительно, вот в данном случае пациент не справляется с перешагиванием, либо у него не получается обойти препятствие, и в данном случае мы тогда тоже, да, даем специальные упражнения на именно тренировку вот этих а, функций а, ходьба среди предметов булавы палки перешагивания через скамейку ну как правило да пациентов это в основном в детской практике вот для пожилых пациентов конечно мы даем перешагивание через небольшие в виде а, как правило коробка или мяч или через а, линию полосочку, которую выкладываем, да, и просим представить, например, что это ручей, ходим и перешагиваем через ручей, даже в положении сидя эти упражнения также используются для того, чтобы, да, именно ну, создать ассоциацию, создать, да, чтобы человек представил и непосредственно уже выполнял эти упражнения. Зрительный образ, чтобы для себя представил. А, Упражнение в равновесии. А, упражнения в равновесии. Значит, здесь мы используем ходьбу а, на полу по специально нарисованным следам, но в данном случае сейчас мы, в общем-то, а, практически нарисованные следы не используем, потому что, если только они, да, вот, например, в стационарах уже не нарисованы конкретно, как, как, как правило, да, вот, они в реабилитационных центрах, прямо нарисованы на полу. Мы, поскольку длина шага и те компоненты, вот, которые я вам перечисляла, все зависит от многих причин. И Длина шага, она зависит и от роста человека, поэтому не может быть одинаково нарисованных следов. Поэтому мы подбираем длину шага каждого пациента индивидуально и раскладываем а, а, непосредственно уже бумаги до да, формата а4 в соответствии с индивидуальной длиной шага а, ходьба по параллельно идущим линиям которые постепенно сужающиеся вот то о чем я говорила а, ходьба в различных направлениях и с поворотами с перешагиванием через предметы ну, здесь могут быть, да, натянутая просто проложенная, проложенная бумага, либо коробка, либо мяч, да, то, что вот в данном случае какую задачу надо решить. Ходьба с высоким подниманием ноги, но опять-таки в данном случае, в зависимости от задачи, если у нас пациент... После инсультной, да, после нарушения мозгового кровообращения, то для того, чтобы затратить достаточно много времени, вот на, энерготрат на подъем ноги, мы высокое поднимание в занятии отрабатываем в положении стоя, да? а в процессе ходьбы у нас пациент идет с той высотой шага, с которой он ходит обычно. Конечно, мы после инсульта стараемся это положение корректировать и говорить о том, что пациент не забывал поднимать ногу, но до 90 градусов подъем ноги мы можем вот это упражнение отработать в положении, например, лежа, когда мы просим пациента скользить пяткой по, по опоре, до да, сгибая ногу в коленном суставе, а непосредственно в ходьбе, а для того, чтобы поднять ногу до 90 градусов, пациенту нужно затратить, как и любому человеку, достаточно большое количество метаболического эквивалента. Поэтому в данном случае в нормальной ходьбе мы поднимаем ногу на высоту не больше где-то 0,5 сантиметров. Поэтому мы просим пациента да, не забывать поднимать носок, не шаркать по полу, но... Ходьба вот с высоким подниманием, да, мы используем, если нам нужно решить, например, другие задачи, да, никогда не в случае вот пациента после нарушения мозгового Ходьба с отведением ноги в сторону, здесь, значит, тоже, да, мы смотрим по... Опять-таки, если это, э, мы работаем э, с профилактикой э, остеоартроза, коксартроза, да, артроза тазобедренного сустава, да, это действительно достаточно хорошее упражнение, и мы можем его использовать и в положении, как бы, опять-таки, сначала стоя. Ходьба по одной линии, ходьба с отведением ноги в сторону наклона толще противоположной, перешагиваем через камень, ходьба с закрытыми глазами ходьба с перекладыванием мяча вот здесь как раз координационные да способности тренируются ходьба держа мяч перед собой опять-таки да не только удержание позы удержание да но плюс еще и работа на координацию и упражнения непосредственно координационные это Умение одновременно сочетать движения в разных суставах, отдельных частей тела между собой, применять различные направления движения, применять движения в различных плоскостях, уметь совершать движения в различном ритме и необходимые условия, занимающийся должен быть внимательным и сосредоточен. Но сосредоточен. Это вот о чем я тоже говорила, то, что упражнения на координацию мы даем в основной части занятий, когда у пациента еще нету состояния утомления. И в обводной части занятия мы их не даем, потому что в данном случае наша задача решается на именно вовлечение, да, подготовка организма к функциональному занятию. А в основной части занятия мы как раз даем упражнение на координацию и просим да, сконцентрироваться, сосредоточиться при выполнении данных упражнений. Их можно выполнять на месте, в передвижении, без снаряда, без предметов и с применением предметов. Значит, здесь ну, примеры да, данных упражнений – это, например, работа одновременно на мышцы-синергисты и мышцы-антагонисты. То есть мы просим согнуть, допустим, руку в плечевом суставе, в локтевом суставе, извините, и разогнуть ногу в коленном суставе. Да? То есть разные группы мышц. Сгибание, сгибание конечности одной стороны, то есть движение на синергисты одноименный. Одноименной стороны, допустим, да, сгибание в локтевом и сгибание в коленном суставе. Сгибание, скажем так, левой рукой в локтевом суставе, разгибание правой ноги в коленном, это уже движение, упражнение на синергисты и антагонисты, но разноименной части туловища. И, значит, усложнение координационных движений, да, это упражнение непосредственно в ходьбе. Когда мы добавляем к ходьбе, то есть ходьба как сама, да, упражнение на тренировку вестиблярного аппарата, еще упражнение на координацию, сочетая с движениями, ходьбу, размян ⁇ движениями рук, например, просим отвести одну руку вперед другую в другую сторону, либо одну руку кисть к плечу, а правую руку сжать кулак, и в процессе ходьбы да, эти, упражнения, эти движения выполнять. <связывающие> упражнения до да, дали упражнения усложняются и движениями также в разных направлениях ну, например да то есть Ходьба, допустим, и при, при повороте идет смена движения. То есть если мы идем по прямой, поворот на, по хлопку поворот на 90 градусов, мы говорим о том, что, значит, допустим, меняется да, при этом и упражнение на координацию. То есть здесь идет усложнение движения с использованием еще и усложнение направления. Постепенность да, в тренировке. А идем от простого к сложному, а от изведанного к неизведанному. Это являются принципы а, именно занятий да, по лечебной физкультуре. Вот, ну еще а, существует да, упражнения с палкой, а, упражнения с мячом, да, которые тоже используются в процессе занятия. Ну вот мы говорили про замкнутый кинетический цепь, это как раз является и... А, тоже относятся к, также к, к упражнениям не только с целью, да, чтобы облегчить движение для, допустим, конечности, которые слабая мышечная сила сейчас, да, но и являются также упражнениями и на координацию, если мы добавляем их например в упражнениях стоя, в упражнениях в ходьбе, да, и, и, допустим, при изменении положения тела. Вот. Ну, основное, да, то, что вот я хотела сегодня еще на занятии да озвучить, это то, что касается общих рекомендаций, еще раз, да, по занятию а, с пожилым возрастом, да, старческим возрастом, долгожителями для пациентов, а, для женщин, да, возраст у нас, пожилой возраст, это женщины 55 лет, 74 года, мужчины четыре года, и общие рекомендации, а, это... Необходимо да, перед расширением двигательной активности, в зависимости от ступеней двигательной активности и от двигательного режима, это проконсультироваться с лечащим врачом. Движения не должны быть резкими, связанными с ускорениями, не должно быть натуживания и задержки дыхания. Все упражнения выполнять в замедленном темпе, не допускать их многократного повторения. Так как адаптация идет гораздо меньше к нагрузке, чем в зрелом возрасте, то рекомендуется увеличивать постепенно нагрузки на 5-10% в неделю. Систематический контроль самочувствия, обязательно и субъективная оценка во время занятий, и объективная оценка во время занятий. Нельзя выполнять упражнения через силу. После занятия должно быть чувство приятной усталости и дальнейшего желания, да, заниматься, и занятия должны быть систематическими в соответствии с рекомендациями Семейной Организации Здравоохранения. Спасибо за внимание, пожалуйста, если есть вопросы, я с радостью вам постараюсь на них ответить. Да, Ольга, спасибо большое, друзья, коллеги. Пожалуйста. Uh -huh. Да, если у кого-то есть вопросы, я разрешила вам включать. Вы можете включить микрофончик и задать этот вопрос, или а, можете написать в чате. Uh -huh. я надо посмотреть это, да? uh -huh. Пока я не вижу, что в чате кто-то что-то писал. Uh -huh. ну что? Видимо, информация была исчерпывающая. Ну, я, я рада. рада. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, хорошо. Так, Будьте вот. добры, подскажите, а где будет запись этого занятия? В чате Нет. смотрите или где? Нет, запись вам пришлют. Запись электронную... будет выслана в виде ссылки всем на электронные адреса почты, которые вы указывали при регистрации на программу. А если не указывала электронную почту, то что тогда? Нужно указать, потому что мы высылаем ссылку по электронной почте. Да, я думала, что тоже на Вайбер высылается. Да, хорошо. Угу. Спасибо. Да, спасибо. Хорошо. Ну, тогда, видимо, на этом мы с вами будем заканчивать. Спасибо большое. Спасибо большое, Ольга. Спасибо большое всем участникам. А, до встречи в пятницу у нас. Спасибо большое вам. Приобраться много. Спасибо. Олеся, спасибо большое, да, всем участникам. Спасибо. Спасибо. хорошего дня, всего хорошего, хорошего. завершаю. До свидания.